Настоящей сенсация в мировом кролиководстве обернулась выведенная в России новая порода кроликов – советская шиншила. Размер помета ее зависит только от размеров вживляемой в организм и капсулы. Это небывалый переворот в мясном кролиководстве. Кодовое название этой породы – кролики макрол.